Аудитория. У нас на носу номерной турнир UFC с цифрами 273 3. Хочу рассмотреть главный бой основного карда в полулегком весе между Саней Волконовским и Ченсен Джоном. Ченсен Джон, это также мы его знаем под ником Погонялом, кличка, не знаю, корейский зомби. Также прошу заметить, что этот бой будет проходить за титул в полулегком весе UFC. Так, ну, Саня Волконовскому 33 года, боец из Австралии. Саня пришел в UFC уже, будучи победителем в локальных промоушенах родной Австралии, провел, провел в своей профессиональном карьере 23 боя, из которых всего лишь один раз проиграл, то это было в далеком 2013 году. Волконовский является универсальным бойцом, кроме хорошей ударной техники, имеет достойные навыки в борьбе и партере. Ну, также он может похвастаться Отличным кардио, которое с головой хватает на все 5 раундов введения довольно-таки интенсивного боя. Хочу заметить, что ни один соперник пока не смог его передышать в октагоне. Есть у него хорошие лукики, нокаутирующие мощь в кулаках, может отправить нокаут. Но крайне боимо попадаются довольно-таки стойкие соперники, которых не так просто отправить царство морфея, так скажем. С 2018 года дерется на топором уровне UFC с серьезными соперниками, начинает от боя с Чаком Мендесом и заканчивая Брайаном Артегой. Ну, в промежутке подравших Жозе Альдо, это брав и защитив титул у Макса Холлоуэя. Ну, если Чак Мендес, издавший на тот момент позиции Жозе Альда, Жозе Альда еще вызывали какие-то непонятки. Жозе Мауринье Маури, не хочется сказать. То после выигранного поединка у легендарного Макса Холлоуэя, Саня Волконовский кроме титула, получил еще и общественное признание со всеми вытекающими из этого плюшками. Волконовский это не финишер. Ну, не преследует он целью досрочить соперника. Ну, конечно, если будет получаться, естественно, он может удосрочить, и задушить, и нокаутировать. Но так особо не стремится он к этому. Это довольно-таки прагматичный, умный, нерисковый боец, первым делом придерживающийся гемплана в своем бою. Большинство своих поединков с топовой позицией. Все-таки он закончил победами решений судей. Ну, это один из тех бойцов, которые в первых раундах долго запрягают коней. адаптируются к сопернику. Ну, а ближе к середине боя начинает наращивать темп. Ченсон Джон, это 35-летний боец из Южной Кореи. Пришел он в смешанное единоборство из кикбоксинга, где провел 20 профессиональных боев. О чем говорит его а, предпочтение проводить бои все-таки в стойке, чем на конвасе, ну, где он а, обладает достаточно хорошими навыками. Но это универсальный боец. А может он поработать, в принципе, и в партере, а, где также может похвастаться черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Ченсон обладает неплохим кардио, которого хватает на 5-раундовый бой. Не сказать, что у него там звенчивый темп, но, тем не менее, может он -то отдраться все пять раундов. Зомби имеет нестандартную ударную технику и вдовесе крепкую челюсть, откуда, в принципе, и пошло его прозвище «Зомби». Кстати, был у него перерыв с 13 по 18 год, по причине того, что ему нужно было отдать долг перед Родиной и служить в южнокорейской армии. Ну, что забрало, наверное, у него 4 лучших года в карьере, потому что все-таки в тот момент он был на пике своей формы. Ну, в принципе, вернувшись в СВС, он, как и прежде, показывает топовый уровень своих выступлений, вот. Ну, оппозиция а у Зомби также можно назвать топовой. Правда, есть один нюанс, не получалось или не везло называйте как хотите, <как> у него вывозить бойцов. Стоп-3 дивизиона того же Альда в 13 году, Артегу и Яира Родригеса в настоящее время. Да, если в бою с Яиром Родригесом, ему просто не повезло. Выигрывая бой, он улетел в нокаут на последней секунде. На последней секунде, Карл, от кряво удара локтем. Но там такой удар был замаскированный, что... Там я, я такое вообще вьюси раньше. Да вообще смешанных единоборствах я таких нокаутов не видел. Это просто шара шарная. Но вот в бою с Артегией зомби все-таки уступил конкретно в классе. Ну, Саня Волконовский должен был провести третью защиту своего пояса и в третий раз подраться с Максимом Холлоум. Потому что это, наверное, единственный конкурентный претендент на данный момент. Именно он дал серьезный отпор. Волкановскому, хоть Волкановский победил. Но что-то пошло не так, и на смену Макса уходит корейский зомби. Ну, я не думаю, что это как-то сильно повлияло на подготовку к бою, потому что Холловые зомби предпочитают бой проводить стойки. А в плане темпа боя думаю, что смена соперника Сани будет на пользу, потому что корейский зомби все-таки не извинчивает темп, когда делает Макс Холловый. Ну, конечно же, зомби будет очень сильно мотивирован в бою, потому что. Он, я не знаю, как это сказать что, ну, Он дрался, конечно, за титул в 2013 году Но если бы, наверное, не этот шанс То не факт, что у него вообще могла бы быть возможность драться за титул еще раз Да, есть у Сани проблемы с пропусканием хайкиков Но Волконовский на данный момент находится на пике своей формы И мне кажется, что он слишком хорош для того, чтобы проиграть зомби Плюс неполный подготовительный лагерь у корейского зомби окажется явно не старая чем сона. Но, в принципе, всякое бывает, учитывая, что все-таки корейские зомби как, любят работать в основном по голове. Вот, вполне может быть такое, что вулкановки все-таки пропустят, но это, конечно, маловероятно. Ну, если каким-то образом все-таки корейскому зомби удастся победить, то я вижу, что это только нокаутом и коэффициент на это 8. Не знаю, но я бы, конечно, не рекомендовал а, на это ставить, если только ну, уже ярым каким-нибудь поклонником а, зомби. Ну, а конечно, больше рычагов а, для победы. А, он больше работает, предпочитает больше работать по этажам, по корпусу, по голове, по ногам и а у киками. А, естественно, из-за этого... Больше будет проседать, на по зомби. Ну ладно, посмотрим, не суть. А, ну и из тех вариантов, в которых Вулкановский может победить, наверное, более вероятно а, Это те, что победа нокаутом от Вулкановского за коэффициент 4 и а, вот такой вариант, как решение за 1,7. Ну, тут надо подумать, конечно, на что ставить. Ну, вы сами думаете, не буду вам рекомендовать. Ну, а я же, скорее всего, рискну и поставлю на все-таки на коэффициент 4. Ну, все остальные варианты с тоталами и тому подобное, или маловероятные, или не представляют финансового интереса для меня. Поэтому, как бы, вот такой вариант. Ну, вы же оставляйте свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на канал. Стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, давайте до следующего видео. Все, пока.